И сейчас нифига сейчас сколько у них людей на сеттинге сейчас инфобизнес бомбит первые выпускники столько людей и по 100 тысяч заплатили да мы заработали 12 миллионов рублей и что инфобизнесмены потому что это продукт крутой а у вас